Всем доброго дня, с вами снова Алексей Федорцов и в этом коротком видео мы рассмотрим, каким образом создать и разместить на сайте Pixel Facebook, а также настроить специально настроенную конверсию для отслеживания целевых действий. У нас есть заказчик, на примере которого мы это будем делать. Это ремонт квартиры в городе Санкт-Петербург. У нас есть сайт, который мы для него разработали, лендинг на Тильде. И мы последовательно вставим, создадим, разместим в код Pixel. A. И настроим а, необходимое нам событие, а точнее посещение страницы благодарности. Сейчас из этого общего формата видео перенесемся на экран монитора. И там в формате, в формате скринкаста я покажу, как последовательно это сделать. Переходим. У нас есть сайт. Нам необходимо создать пиксель, разместить его на сайте, задать необходимую конверсию нам, то есть посещение страницы благодарности. После этого будем по очереди создавать креативы, загружать их, и постепенно будем идти по созданию рекламной кампании. Как видите, рекламный кабинет пустой. Рекламный кабинет у нас физического лица прикреплен к бизнес-менеджеру. Так как на рекламном аккаунте физического лица раньше никакой рекламной активности не велось, а нам нужны, нужна возможность создания пикселя и создания аудитории на основании конверсии, то мы его прикрепили к отдельному бизнес-менеджеру, естественно, своему, потому что у клиента еще нет бизнес-менеджера, у него только аккаунт физического лица, и никаких расходов рекламы там не было. Поэтому сейчас будем создавать пиксель. Перейдем в раздел «Events Manager» бизнес-менеджера Facebook, который мы определили для этой цели. И создадим пиксель. Выбираем «Подключить свой сайт». Нажимаем «Начать». Нам сейчас необходим пиксель в Facebook. Нажимаем «Подключить». Придумайте название пикселя. И сейчас ссылочку на сайт. Копируем ее с тильды, потому что сайт у нас находится там. Нажимаем продолжить. Итак, вот мы в рекламном кабинете, и у нас есть два варианта. Да? Добавить код пикселя на сайт вручную, что мы и будем делать. Тут еще есть вариант есть использовать партнерскую интеграцию, использовать партнера. Но нам это сейчас не нужно. Оно необходимо в том случае, если а, данные по пикселю вам предоставляет третье лицо, у которого есть а, пиксель на этом источнике. И это очень полезно, когда до вас уже велась какая-то рекламная кампания, и там собирались данные пикселя, а у вас этого пикселя нет по каким-то причинам, и вы запрашиваете данные у партнера. Выбираем «Установить вручную». А на самом деле для тильды нам нужен только идентификатор. Тут мы просто нажмем «Продолжить», «Продолжить». Инструмент настройки событий у нас, нам он не нужен. В общем, нам нужен только идентификатор, вот этот пикселя. Мы его берем. Это случай с тильдой, Если у вас какой-то другой случай, вам это нужно делать именно с кодом, размещение кода на сайте. Так, переходим в раздел ⁇ Аналитика тильды ⁇ Переходим в Facebook пиксель», вставляем его сюда и сохраняем изменения. Теперь опубликуем все страницы еще раз. И у нас данные должны поступать. Вот этот ID-шник мы выставили. Вот у нас владелец. У нас бизнес-менеджер называется оптовый. И теперь нам необходимо сделать это... создать специальную конверсию, для того, чтобы у нас отображались лиды, которые переходят на страницу «Благодарность», страницу «Спасибо». Как мы это делаем? Переходим в меню и выбираем специально настроенную конверсию. Также здесь «Создать специально настроенную конверсию» можно выбрать из этого списка. Рекомендую вам выбирать из специально настроенных конверсий слева в меню, потому что иногда а в правом меню почему-то не срабатывает создание конверсии, хотя все проходит нормально. Бывает. Нажимаем «Создать специально настроенную конверсию». У нас видите, весь трафик сайта здесь только что. Укажем вот такое обозначение. Итак, источник данных. Вот он, наш сайт. и Нам нужно поставить сюда ссылочку наша страницы благодарности». То есть основные данные, которые мы будем получать по пикселю, это посещение страницы «Спасибо». Конверсии сейчас указывать не будем. Это необходимо в том случае, если вы четко понимаете, сколько вам войдется а, в среднем клиент. Это очень полезно, когда вы потом выгружаете эти данные из а, пикселя а, для использования их а, в сегментации аудитории. То есть кто у вас а, заплатил, дошел до сделки, кто у вас не заплатил и так далее. Итак, сейчас нам необходимо вручную создать события, то есть перейти на сайт и оставить тестовую заявку, так называемую, чтобы пиксель его зафиксировал, и мы могли настраивать рекламную кампанию именно на события пикселя. Итак, у нас тут море расчетов, вариантов работ, запросов каталогов, но все они ведут, все они ведут на страницу благодарности это нам и нужно поэтому мы просто нажмем получить консультацию ведем свой номер телефона и нас перекинет на страницу спасибо после этого события в пикселе через некоторое время должно отобразиться и мы сможем на основании этого события события уже спокойно создать рекламную кампанию на конверсии вот у нас активен, статус активно, всего получено. Пока мы ничего не видим, но скоро здесь появятся данные, которые мы сможем использовать. И нам самое главное, что он активен сейчас, и мы это событие зафиксировали. Большое спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно, и что-то вы сможете применить в своем бизнесе, либо в настройке рекламных систем.